Джакузи, укрепляет мышцы, растрясает жирок. Для нас как раз то, что нужно. А мы что? Как-никак, 45? Эй, hey, ребята! Эй, hey, ребята! Они идут сюда. Ну а куда же мы идти? Добрый день. Простите, я не Кретин! Мой комбинезон! Бабуля говорила, чем чуднее, тем лучше в постели. Виолетта, если не ошибаюсь. Точно. Давай, не трать отпуск понапрасну. Почисти немного свою путь <свист> Все складывалось неплохо. Пусть отдохнет с дороги. Увидимся в уикенд. Три дня вытерпишь? Конечно. Мы же не животные. Сюда. Давай. <плыв> О, что <плыв> за фигня? <плыв> Лоло, что ты здесь делаешь? Ты ведь унесла телек из моей комнаты. Это мой сын Лоло. Привет, Элуа. Жан Рене. Приятно познакомиться. Жан Рене? Да. Пока не появился он. Ну и как он тебе? Жан Рене? А что не то? Он урод. Вот наш офис. А? временно, но они явно нас балуют. Какой простой. А что эти все картины делают на полу? Не волнуйся, у меня все под контролем. Мне нравится это вот эта птичка. Это просто пятно. Я могу быть необъективна, но мой сын будущее человечество. Молодцы. Да ты весь красный. Это это экземы? Ты разбираешься в венерических заболеваниях? Ну да, конечно, это мое хобби. Жан Рене. Живо убирайся отсюда! Неужто ты думаешь, я мог заинтересоваться двумя 20-летними блондинками? Ты что? Предлагаю сделку. Я тоже. Дэнни Бон, Жули Дельпи, Винсент Лакост. Карин Вьяр. <свот> <просить> Проси прощения, я тебя сброшу. Клянусь, сброшу. Маменькин. Сынок. тебе нужен достойный мужик, который изменит твою дерьмовую жизнь Скоро во всех кинотеатрах страны